Упражнение стройности для типа телосложения яблока. Для типа телосложения яблока очень важно прорабатывать зону области талии и живота, убирая так называемый спасательный круг. Раскачиваем корпус из стороны в сторону. Делаем вдох, тянемся руками вверх, вниз, выдох. Снова делаем шаг шире, раскрываем грудную клетку. Уводим руки в стороны. слегка раскачали таз, а теперь его зафиксировали и встречное движение локоть колена, правая рука левая нога и наоборот выполняем упражнение в течение одной минуты. Это упражнение дает возможность хорошенечко запустить наши обменные процессы, включить в работу область а, живота, область пресса. здесь работают мышцы спины, мышцы бедер, очень активное хорошее упражнение. Амплитуду движения выбираем удобную для себя. На выдохе колено вверх. И вдох опускаем вниз, ногу и руку. Уводим в сторону. И еще. Улыбайтесь, я уверена у вас все хорошо получается. Последний раз также раскачали корпус из стороны в сторону. И следующее упражнение присед. Мы будем отводить таз назад. Глубоко можно не садиться. И поднимаясь, разворачиваемся вправо-влево. Чередуем сторону. По 4 повтора в каждую сторону. Одна сторона. И другая сторона. И еще раз также. Одна сторона. Другая сторона. А вот теперь внимание только вправо. Четыре повтора. Колени вперед не выводим. Глубоко можно не садиться. И четыре в другую сторону. Выдох. Вверх. И вниз. Вдох. Последний раз также раскачали корпус. У нас с вами интервальная тренировка. Мы будем выполнять по два повтора каждого упражнения, каждого блока. И на сегодня это все. Полностью комплекс для типа фигуры яблока. Вы найдете на сайте. Чтобы быть уверенными, что этот комплекс подойдет именно вам, пройдите тестирование. Закажите персональную тренировку по WhatsApp, по Skype или письменную консультацию.